Доброго дня, мои дорогие! Меня попросили рассказать о волшебной продукции, которой я пользуюсь с декабря месяца, которая помогает мне выглядеть моложе, худеть, терять лишний вес и очищать свое тело. Начну рассказывать вот с такого алоэ веры со вкусом персик. Да? Куда вот лучше подержать, да? И я просто восхищена этой продукцией. Я его принимаю вместе с пробалансом, который э, в таблетках помогает ощелачивать организм, и алоэ вера помогает очищать межклеточное пространство. Подумайте только об этом. Три способа на планете есть очищение межклеточного пространства. Это первое. Первое это 42 километра бегать в суд в день, да? это не про меня уже уже просто наверное старые и ленивые второй способ это сухое воздержание свыше трех суток такое я раньше практиковала пока не вышла замуж сейчас у моего мужа истерика начинается когда я не ем трое суток и не пью воду ему кажется что все это неправильно и мне становится как бы неудобно использовать этот метод но раньше я его использовала и Третье – это алоэ вера. Это алоэ вера, которая чистит э, вообще все органы, межклеточное пространство и выносит просто столько шлаков, что, не знаю, сравнить можно, наверное, только со стопроцентным сыроедением. У меня было два года опыта стопроцентного сыроедения. Сейчас я веган, но я веган уже 13 лет. И был такой эксперимент, э, мне было все нужно проверить на себе, я практик. И был у меня опыт двух лет сыроедения стопроцентного. И вот я могу сказать, что э, вот эти два продукта вместе дают чистку организма как на сыроедении, но не обязательно менять питание. Для многих людей это очень важно. Конечно, веганы будут быстрее чиститься, мясоеды медленнее, но тем не менее чистка организма, межклеточного пространства и органов будет очень круто получаться. И еще одну, один момент я расскажу о питьевом геле алоэ вера со вкусом имбиря, что на сегодняшний день, наверное, просто самая крутая штука от всяких вирусов. То есть, когда организм очищен, ощелочен, в нем нет кислотной среды, которая нужна вирусам, вирусы питаются кислотной средой человека то есть в принципе они в природе для того и существуют, чтобы питаться кислотной средой человека и если человек не закисляет свой организм а защелачивает то вирусу там нечего нечем питаться и он э, не может принести вреда поэтому э, всех кого интересует здоровье на сегодняшний день очень рекомендую к использованию эти вкусные и полезные штуки. Пока-пока!